Всем привет! Друзья, решил я продолжить наши с вами небольшие видео лекции с интересующими нам темами. И сегодня я решил затронуть тему, которую предложил Сергей Харьков. Сергей пишет, расскажите о регистрации пасеки, пожалуйста, куда идти, какие документы нужны, где их взять и так дальше. Спасибо, еще никто об этом не рассказывал. Так что, друзья, если вам интересна тема регистрации пасек, оставайтесь с нами и приятного вам просмотра. Для чего нам нужно вообще регистрировать пасеки? Первая причина для регистрации пасеки это продажа меда, продуктов пчеловодства и на законных основаниях на том же рынке. В каких случаях еще может быть полезна регистрация? Ну, например, Везу я полный прицеп ули в накачевку, и, как обычно это поздним вечером или ночью, останавливают нас полиция, документов на пасеку нет, ну а значит есть повод придраться. Может я ули украл где-то и ночью их втихаря перевожу. Еще один вариант, для примера, незабросовестный фермер обработал полипестицидами и отравил моих пчел. Без паспорта я не смогу доказать, что эти вообще пчелы существовали. А так, хоть и, конечно, маловероятно, но ну, побороться можно. В общем, регистрировать или нет, дело лично каждого. Но я это сделал. Ну, для начала, прежде чем куда-то идти, что-то регистрировать, давайте взглянем на законодательство Украины, что нам пишет пишут наши министерства и что написано в законодательных документах. А в документах написано следующее. Порядок регистрации пасек. Первое. Цей порядок установлює вимоги до проведення реєстрації пасік усіх форм власності. Друге. Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцем знаходженням юридичної особи, яка займається бдільництвом у місцевих, державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах один раз в рік заснування пасіки. Третє. Реєстрація пасік проводиться на підставі заяви фізичної чи юридичної особи независимо от формы власності, У заяві про регистрацию пасеки зазначається назва и адреса заявника, количество жителей семей. Время, час реєстрації пасек проводится их обследование районными межскими управлениями ветеринарной медицины. Данные обследования относятся в журнал облику пасек у районному, міському управлении ветеринарной медицины Ветеринарной медицины. 5. Районное управление ветеринарной медицины Повинно выдать в 30-дневный термин заявнику ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, что засвідчує факт ее регистрации. Порядковый номер в журнале, под которым зарегистрирована пасека, присвоюється ветеринарно-санитарному паспорту пасеки. 6 власники повинні виконувати вимоги законодательства Украины України з питань жільництва 7 при зміни назви чи адреси пасіки її власник повинен проінформувати про це районне міське управління ветеринарної медицини протягом 10 днів 8 дані звітності подають усі пасіки юридичні та фізичні дані які утримують у до 10 квітня поточного року органам викаючої влади за місцезнаходженням пасіки вот такое нам пишет Министерство Аграрной Политики. Ну а теперь давайте рассмотрим по порядку, что, в принципе, да как. В принципе, нужно действовать согласно этих документов, там все понятно и все ясно. Но давайте я расскажу, как надо делать и, в принципе, как делал я. Для начала идете сельсовет, где вы прописаны или проживаете, или ну, желательно по месту нахождения пасеки, и пишите заявление на имя председателя сельсовета с просьбой зарегистрировать пасеку э, в таком-то количестве и по такому-то адресу. Это и есть регистрация пасеки, которая делается всего один раз. Больше этого делать не нужно. Ваше заявление регистрируют и пишут в учетную книгу ну, или хозяйственную как она там называется. Таким образом, мы выполнили пункт 2 и пункт 3 нашего с вами документа о порядке регистрации пасек. Кстати, тут же в сельсовете у секретаря, которому я писал заявление, я попросил, чтобы мне выписали справку 3 df Это справка о наличии физического лица земельных участков. При продаже сельскохозяйственной продукции Кроме продукции животноводства, ее владелец физлицо может предоставить налоговому агенту копию справки номер 3DF. И в этом случае выплачиваемый физлицу доход не облагается налогом на доходы. То есть при сдаче меда оптом я предлагаю справку 3DF. Да и для продажи на рынке ко мне налоговики уже не придерутся лишний раз. Дальше. Нужно выполнить пункт 4 из нашего с вами документа, а именно сделать обследование нашей пасеки. Для этого берем подмор пчел из разных улей. 10-20 мертвых пчел у ну, спичечный коробок. Из расчета 10 пчелосемей это одна проба ну или один спичечный коробок. 20 пчелосемей это две пробы ну или два коробка. 45 пчелосемей это 5. И везем все это в районное управление ветеринарной медицины, где сдаем подмор ветеринарную лабораторию, сдаем на обследование. Нам нужно определить, есть ли возбудители болезни или нет. Анализ каждой семьи стоит денег, поэтому многие, к примеру, ну, кто имеет, к примеру, 100 пчелосемей, не пишут, что 100, а пишут, ну, говорят, у них, к примеру, 20 пчелосемей, ну, чтобы меньше платить денег за каждую семью. Лишь бы был ветеринарный паспорт на пасеку для продажи мёда ну, и так дальше. После лабораторных исследований вам выдадут заключение о результатах исследования, типа клещ ворова и споры на землю были ну, не найдены. Дальше по сценарию вы должны свозить районного инспектора ветеринарной медицины, то есть ветврача, к себе на пасеку, чтобы он ее обследовал и составил акт. Но не все это делают, и лично в моем случае я никого никуда не возил, и мне сразу все вписали в паспорт, прям на месте. Таким образом я выполнил пункт 4. Что касается пятого пункта, то вроде бы как государство должно выдать ветеринарно-санитарный паспорт пасеке, но в реальности их или нет там вообще, не знаю как сейчас, или в лучшем случае распечатанные на принтере, за которые тоже ну, брали деньги. Но я не стал мелочиться и привез сразу с собой паспорт который купил в интернет-магазине и в этот паспорт все в паспорт все сразу вписали и отметили на это все про все регистрация пасека у меня и закончилась на все прошло там один день теперь каждую весну нужно сдавать подморный анализ и проставлять отметки соответствующие в паспорт ну а документы нам говорят что данные отчетности подают все пасеки юридические физические данные которые удерживающего семьи до 10 апреля текущего года органам исполнительной власти по местонахождению пасеки вот как то так Конечно же, многое может отличаться в разных регионах, областях, где-то придерживается вид лаборатории, там, инструкции, цены и так дальше, где-то не придерживается, даже где-то сельсоветы не знают о том, как регистрировать пасеку, как ее вообще записывать. Но если вы решили зарегистрировать пасеку, следуйте вот этим нормативным законодательным документам и все у вас получится. Кстати, по неподтвержденной информации. Фактически на сегодня почти каждый сотый украинец занимается пчеловодством. В то же время в украинском классификаторе видов экономической деятельности даже отсутствует код, по которому можно идентифицировать субъекта хозяйствования как ну, производителя меда. Однако. Пока медовая отрасль в Украине переживает кризисную ситуацию, производство сокращается из-за потравы пчел, очень много потравили, как мы знаем, Дают о себе и знать искусственное снижение экспортной закупочной цены и осложняет ситуацию отсутствие реестра или иной формы учета пчеловодов местными органами самоуправления государственной власти, а также ответственности за отсутствие регистрации пасеки. Сельские, там, поселковые, городские советы часто даже не знают об, ну, вообще, что надо осуществлять регистрацию такой пасеки. Поэтому Минагрополитики совместно с Госслужбой Украины э, по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты там, потребителей работают над упрощением процедуры регистрации и пасики. Так что то ли еще будет, друзья. Ну вроде бы и все. Всем желаю удачи. Предлагайте темы для будущих видео, комментируйте, высказывайте свое мнение, ставьте лайки, дизлайки. И если считаете, что видео хоть как-то будет кому-то полезным, не забывайте им поделиться в соцсетях. То есть, репостнуть. Кто не подписался, подписывайтесь. Ну и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Еще раз всем удачи. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.